Размечаем задвижку. Задвижка будет стоять посередине. 6 шестая. Размечаем так, чтобы было удобнее пользоваться. То есть мы чуть вперед. Так.